Вы, скорее всего, сталкивались с таким мнением, что Вселенная не слышит частицу «не». И когда вы формулируете свои мысли и любое их проявление, желание, цели, намерения, необходимо формулировать без этой частицы, поскольку эта самая частица, якобы, может развернуть ваше желание в противоположную сторону. Кстати, многие люди по этой причине предпочитают вообще ничего не формулировать. Боятся загадать какую-нибудь дрянь нечаянно. Вы тоже так думаете? Чтобы у вас не было подобных переживаний, давайте будем разбираться, как это работает на самом деле. Во-первых, кто такая эта вселенная? Как она слышит или не слышит? С какого перепуга она вообще может влиять на мою жизнь? На жизнь одного из 8 миллиардов человечков, живущих на этой планете. По какому принципу она фильтрует, исполнять или не исполнять? Все эти рассуждения о работе Вселенной сукубо философско-риторические. Равносильно, как рассуждение, если жизнь на Марсе. Ответ на этот вопрос ровным счетом ничего не меняет вашей жизнь. Так и про Вселенную. Слышит она или не слышит, это лично на вашей жизни, но никак не отражается. А что же тогда влияет на вашу жизнь? Прямым образом влияют ваши убеждения. Каждый человек живет в мире своих собственных убеждений, которые, в свою очередь, как командные файлы, хранятся в подсознании. Подсознание устроено по принципу команды действия. Это же командные файлы. Поэтому, получая команду, мы неосознанно действуем. Это важно понять. Повторю еще раз. Пока мы живы, мы все время действуем. Бездействие находится за пределами жизни. Это смерть. Вот прямо сейчас, что ты делаешь? Фраза типа «я ничего не делаю» сама по себе абсурдна. Потому что, когда ты ничего не делаешь, ты на самом деле что-то делаешь. Сидишь, стоишь, слушаешь, говоришь, думаешь. Пока мы живы, мы все время производим действие. Понимаете? Чтобы материализовать желаемое, вам необходимо загрузить командный файл в подсознание. В виде убеждения. И запустить его в действие. Возвращаемся к частице «не». Например, команда в стиле «я не хочу чувствовать обиду» не создает в себе совершенно никакого действия, поскольку пока вы не хотите чувствовать обиду, вы чувствуете что-то другое. Это желание команда содержит ошибку, а файлы с ошибками подсознание просто игнорирует, иными словами не слышит. И никак, никуда не переворачивает. Получается, что формулируя свои желания с частицы «не», вы просто сотрясаете воздух. На этом моменте некоторые пытливые умы меня всегда спрашивают. Где доказательства твоей теории? Дорогие мои пытливые умы, я не теоретик. Я психотерапевт-практик. И все, что я вам говорю, это сугубо исходя из моей научной практики. А доказательство очень простое. Поскольку все наши убеждения хранятся в нашем подсознании, то имея код доступа к подсознанию пациента, возможно поменять его убеждение. Это, конечно, очень тонкая, точная и ювелирная работа. И она может быть проведена только одним инструментом. Это гипноз. Поскольку гипноз – Заточен для работы с подсознанием. Так вот, если в гипнозе, допустим, я даю команду пациенту с частицей «не», он ничего не делает. Он просто игнорирует эту команду и ведет себя так, словно совершенно ничего не слышит. И самое важное, он даже не пытается выполнить команду без частицы «не». Ну, то есть наоборот. Так что, друзья мои, смело экспериментируйте со своими желаниями, целями, намерениями. Испортить и сломать что-либо в этом русле невозможно. А вот изменить к лучшему возможно все, пока человек жив. Если эта информация была полезной, оставляйте свои реакции и комментарии. А также можете писать свои вопросы и пожелания по теме новых постов. Будем разбираться вместе. Удачных вам дней. А на сегодня пока-пока.